Всем привет! В этом видео мы расскажем вам, как добавлять товары в экспорт, после чего вы сможете импортировать их в ваш интернет-магазин. Итак, сперва зайдите во вкладку «Все товары». Здесь находится полный каталог товаров, которые представлены на платформе Haber. Для вашего удобства вы можете фильтровать их по разным критериям. Название. Топ-товары или товары со скидкой, артикул, бренд, поставщик, категория, розничная цена, наличие и добавлен ли уже товар в ваш каталог. Также вы можете выбрать товары, которые были добавлены за определенный период или за последнюю неделю. Обратите внимание, что полную информацию о товаре, а именно фотографии описания опции можно увидеть нажав на глазик который находится в конце строки максимальное количество отображаемых товаров на одной странице которое можно выбрать составляет не более 1000 единиц после того как вы определились с товарами Выделите их поштучно или массово с помощью галочки в чекбоксе. Как только выделите товары, у вас активируется кнопка «Добавить мои товары». Нажмите ее, и все выделенные карточки попадут в ваш каталог, который находится в разделе «Мои товары». Собственно, далее мы переходим в данный раздел Здесь вы также можете воспользоваться фильтрами. В списке товары, которые не добавлены в прайс-лист, отображаются серой коробочкой. Чтобы добавить их в ссылку или в файл для выгрузки, выделите нужные товары и нажмите кнопочку «Добавить в экспорт». После чего серая коробочка станет синей. Это будет означать, что данный товар добавлен в экспорт. После того, как нужные товары добавлены в прайс-лист, вам необходимо нажать на кнопку «Экспорт» и выбрать формат, подходящий для вашего интернет-магазина. Затем нажмите кнопку «Сгенерировать». Генерация файла может занять некоторое время. После этого нажмите на кнопку «Копировать» или «Скачать». Готово. Теперь вы можете импортировать товары в ваш интернет-магазин. Также, если вы хотите удалить товары из прайс-листа, воспользуйтесь кнопкой «Удалить из экспорта» или удалить из моих товаров, предварительно выбрав ненужные позиции. Всем хороших продаж!